А это вы нас, типа, тренировать будете? Извини, но нет, у меня дело не в проворот. Именно он займется вашим обучением. Ш -ш -ш -ш. Помолчите. Пусть вы ответят вы на, на вопросы. мои вопросы. Какие а чувства да, вызвала вообще. смерть товарищей? Никакие. Но ну, все померли, и чё? <сех> Отомстить <сех> за них хотите? Не люблю <сех> я месть. Хрень какая-то мрачная. Аналогично. Вы кому союзники? Людям или демок? Тому, кто а будет обеспечивать. Кто побеждает? Таких, как вы, днем с огнем не сыскать. Превосходно. Макима, ты можешь идти. Они в твоем распоряжении. А вы куда? И мне безумно нравится, когда меня называют наставником, так что начинайте и вы. Мое увлечение, выпивка, бабы и, конечно же, резать демонов. Стоит сломать шею и не сможете двигаться. Но знаете, что вас отличает? Кровью запахло. Напоить вас кровью, и вы как новенькие. Что в тебя? Какого черта творишь, мужик? Макима попросила меня хорошенько вас прокачать. Ей верно не по душе, что ты сопляк от любого чиха откинешься. Какого хрена ты нам шею переломал? Ну, я напился и стал думать, как с вами быть. Мой мозг в пьяном угаре посетила гениальная мысль. Я же все-таки сильнейший охотник на демонов, а значит и победить меня сможет только сильнейший демон. Поэтому я решил охотиться на вас до тех самых пор, пока вы не сумеете меня победить. Он, походу, вообще с головой не дружит. Рили. Кромических прав я вас лишаю. Радуйтесь. Я из вас <связан> выращу по-настоящему крутых ребят. Я домой спать хочу. Учтите, утром зайду к вам в гости. <связан> <связан> Опять у тебя с головой проблемы! Очнись! Очнись! Очнись! Очнись! Очнись! А сколько раз меня сегодня угробнули? Точно больше двадцати. Этот старый хрыч слишком силен. Может, сбежим вместе? Это ж получится, что мы со службы удрали. Ваша алкашня вонючая. Эта ж тварина решила, что мы с тобой его игрушки, слышишь? Придумала. Чё придумала? Как порешить нашего старикана? Мозги-то от выпивки давно прогнили. Но ну, а нам с тобой как раз надо подойти к делу с умом. Порешим алкашню силой ума. Прикинь, а я уже чувствую, как сто раз умнее стал. Да? Представь, я тоже. Судя по запаху крови.